А теперь мы поговорим о том, как же все-таки снимать видео. Ведь не секрет, что если вы когда-нибудь имели дело с видеосъемкой, то понятие о том, как снимать, ну, очень такое расплывчатое у большинства из нас. Мы знаем, что у нас есть кнопка записи, мы нажимаем на эту кнопку записи и дальше мы пытаемся там, снимать то, что происходит. Я вам расскажу о том, как это делать более профессионально и более компактно. Потому что очень многие ко мне обращаются с тем, что у нас много видео, у нас очень много отснятого видеоматериала. И на самом деле после того, как мы его отсняли, смотреть его неинтересно, выкладывать его тоже как бы не имеет смысла из-за того, что оно очень длинное и снято. Но как-то непонятно, камера все время двигается, какие-то наезды, какие-то отъезды, э, ну, сплошной хаос. Я хочу вам рассказать о том, как снимать компактно, как снимать, как говорится, подмонтаж, как снимать видео так, чтобы, вы потом, чтобы вам не пришлось ничего выкидать, чтобы не было ничего лишнего, и чтобы ваши видео, ваши готовые видеоролики, в конце концов, были короткими и были динамичными. Для этого нужно понять простые правила. Во-первых, мы снимаем статическими планами, то есть мы снимаем планами недвижимыми. Мы выставляем нашу камеру на штативе, мы выбираем тот план, который нам нравится. Например, общий план. Мы его выбрали, он нам нравится. Мы выставили фокус, мы выставили композицию, то есть план нам нравится. Мы нажимаем кнопку записи и при этом желательно убрать руки вообще с камеры чтобы наши руки не касались там камеры или фотоаппарата мы нажимаем кнопку запись и мы пишем 5-6 секунд не больше записали 5-6 секунд снова нажали кнопку запись все запись окончится таким образом у нас записан один план сразу же после этого мы меняем крупность мы делаем если наш план например был общий первый мы делаем средний план Выставляем наш план, нажимаем кнопку записи, 5-6 секунд, снова кнопка записи, выключаем. Все, наш план записан. Мы тут же меняем крупность, делаем наш план еще крупнее, выставляем его, нажимаем кнопку записи, убрали руки, записали 5-6 секунд, нажали еще раз, все, запись сделана. И деталь, то же самое. Выставили план, нажали кнопку записи, убрали руки. 5-6 секунд, все, план записан. И таким вот образом мы раскадровываем наши события. То есть любое событие, которое происходит, мы снимаем вот такими короткими 5-6 секундными статическими планами. Во время того, как идет запись, мы не касаемся камеры, мы не, не делаем никаких панорам, мы не делаем никаких наездов-отъездов. У нас должен быть статический план, и тогда картинка наша будет выглядеть профессионально. Есть еще одно правило. Каждый последующий план мы должны снимать разной крупностью. То есть если мы сняли один средний план, где у нас, например, человек в полный рост, то следующий средний план у нас должен быть человек в пол роста. Следующий план у нас должен быть крупный. Следующий план у нас должен быть деталью. Следующий у нас опять может быть общий план или средний план, где человек в полный рост. То есть каждый последующий план у нас должен иметь разную крупность. И тогда... Таким образом, мы постоянно будем раскадровывать наши события, и тогда наше событие не будет выглядеть однообразным и не будет, и не будет скучным. Во-первых, на средних планах мы будем видеть, что происходит и кто эти люди. На общих планах мы все время будем видеть, где происходит события. А на крупных планах мы будем рассматривать и на деталях мы будем рассматривать и вот эту, подпитывать вот эту эмоциональную составляющую, составляющую нашего видео. Вот именно таким образом и снимается наше видео, короткими 5-6 секундными статическими планами. И тогда вам потом будет очень просто разобраться с вашим видео во время монтажа. Вы можете выбирать планы удачные, неудачные отбрасывать, но вы ничего не пропустите. И любое событие будет смотреться очень динамично. Если вы это попробуете, то вы сразу же увидите результат.